Есть э, два типа отношений, ну, так, если так очень грубо сказать, это отношения реальные и отношения, э, ну, назовем их там созависимые или там кармические отношения. Да? Вот кармические отношения это такие отношения, когда э, девушка напоминает кого-то вам из прошлого, своим поведением, э, своим отношением. И э, психика включается в эту игру, чтобы закончить то, что было не доиграно, завершить. И это, как правило, сопровождается такой вот непонятной страстью, необъяснимой. Вот. То есть это один из критериев. Если вы встречаете девушку, которая, в которой вы совместимы, как правило, там есть этап узнавания, знакомства. Желание разобраться, понять, какая она, про себя рассказать, себя продемонстрировать. То есть там это происходит, ну, скажем так, вот эта вся любовь, она растянута например, на определенный период. Если вот вы с первого взгляда кого-то влюбились, ну, это привет из прошлого. То есть это какая-то проекция включилась. Вот. Проработав э, определенные фантазии, э, какие-то незавершенные ситуации из прошлого, таких ситуаций будет все меньше и меньше, потом они закончатся. Потом каждая женщина, она будет, ну, либо она интересна, хочется узнать ее как личность, и себя э, ей как-то предъявить, либо просто вот не идет сразу, и все. И не возникает желание там завоевывать, ухаживать, добиваться ее. Вот. Ну, просто такой, ну, ладно, там, неинтересно, так, неинтересно. Легко и безболезненно отношения завершаются.